Итак, мы начинаем наш сегодняшний вебинар. На данный момент у нас уже более 60 человек подключенных. Надеюсь, будут подключаться и дальше. Тема сегодняшнего вебинара – подготовка презентации на конкурс «Интерактивный учитель». То есть мы проводили конкурс уже в течение трех лет, и основная проблема всех этих конкурсов – было большое количество работ, в которых были одни и те же ошибки, которых этих ошибок можно было бы избежать. Поэтому мы решили в этом году провести специальный вебинар, чтобы показать эти основные ошибки, как их исправить, то есть как сделать работу более качественной, которую можно уже представить на конкурсе и которая может победить, будет иметь больше шансов на победу. Итак, сегодняшний вебинар будет вести Щербакова Наталья Валерьевна, достаточно известный человек в области использования интерактивных досок, и она расскажет об основных проблемах, об основных ошибках и как сделать презентацию удобной, красивой. Итак, я передаю слово Наталье Валерьевне. Наталья Валерьевна. Здравствуйте, уважаемые. Да, я хорошо вас слышу, Сергей Борисович. Вы меня слышите тоже? Да. Я слышу. Участники слышно, Наталья Валерьевна. Сейчас я Итак, добрый вечер, уважаемые коллеги. Я попытаюсь сегодня обратить ваше внимание на характерные ошибки, которые возникают при подаче уроков на разного варианта конкурса. но, ну конечно, в первую очередь давайте посмотрим и обратимся к положению конкурса, потому что каждый конкурсант должен отталкиваться от того, что прописано в положении. И вот мы с вами видим, что в первую очередь должна быть заявка «Рассказ о себе», и форма представлена здесь. Урок по теме школьного курса, файл форматов, липчарт, план урока с понятными инструкциями по выполнению заданий для учителей и учеников – и конспект должен содержать скриншоты для уроков для интерактивной доски. Материалы могут содержать таблицы, схемы, фото, рисунки, диаграммы. То есть вы видите, я обратилась к выдержке из конкурсных материалов, то есть из самого положения. Итак, давайте вот как раз обратимся и посмотрим, что вот номинация первая – это работа в среде Active Inspire. Наверное, самое большое количество работ будет как раз представлено в этой номинации. Прежде чем вы будете выполнять, готовить свой урок, либо уже готовый урок – еще раз проверьте на те критерии, которые предлагаются в данной номинации. На целесообразность использования интерактивной доски, соответствие дидактических материалов, содержанию темы, возрастным особенностям учащихся, использование возможностей инструментов программы, творческий подход, единство стиля в оформлении, эргономичность оформления, профессионализм, лаконичность, активное вовлечение учащихся в работу с интерактивными технологиями. Ну, вот давайте как раз посмотрим и обратимся к тому, какое же минимальное количество страниц во флипчарте должно быть. В первую очередь, это, конечно же, должна быть титульная страница. Далее, это может быть страница со сведениями об авторе. Мы как можем совместить сведения, разместить на титульной странице, так и сделать отдельную страничку, на которой будут какие-то дополнительные сведения об участии в каких-то конкурсах, педагогических стаж. Это может быть страница с комментариями, с использованными ресурсами, а также ряд других страниц, которые будут свидетельствовать о вашей работе, о привлечении возможностей самой программы Active Inspire. Конечно же, мы здесь ставим цели, задачи, универсальные, может быть, учебные действия, если идет речь о начальной школе, которая уже пришла на новые в ГОССы, то есть о классах, перешедших на ГОССы. И опять же, отталкиваясь от того, что мы должны всегда учитывать от стандартов, мы можем обратиться к системе глинических требований, к условиям реализации основной образовательной программы. Я в данном случае взяла выдержку из основного общего образования, но вы можете прочитать и то, что относится к начальному образованию. Так вот там как раз сказано о длительности непрерывного использования технических средств в учебном процессе. Отсюда мы, конечно, можем планировать свою работу, то есть сколько у нас получится слайдов в процессе нашего урока, то есть сколько страниц у нас будет в уроке. Так вот, вы видите, что в этой таблице об интерактивных досках, в общем-то, ничего нет, речи не идет. Но, тем не менее, какие-то определенные вещи прописаны. Но, опять же, обращаю ваше внимание на то, что говорится о рекомендуемой непрерывной длительности работы. То есть, если вы в процессе урока 20 минут работали с интерактивной доской, потом вы задаете какой-то вопрос, либо они выполняют письменное задание, то вот в данной системе генических требований не прописано, что вы не можете еще использовать оставшееся время интерактивную доску. Поэтому, в принципе, каждый из вас, планируя свой урок, будет смотреть, решать, что и в какой объеме он будет располагать на своих страницах. Опять же, обращаясь к титульной странице, что минимально обязательно должно быть на титульной странице. Это, конечно же, прописана тема, класс, то есть предмет, образовательное учреждение, в котором вы работаете, ну и, конечно, сведения об авторе. Как мы говорим о том, что титульная страница – это всегда как бы лицо, как любую книгу, чаще всего мы как выбираем? По обложке. Поэтому давайте обратим особое внимание на оформление титульной страницы. Во-первых, конечно же, мы с вами можем создать самим титульную страницу при помощи «Редактировать», «Войти в закладку фон», и в данном случае можем, что мы с вами выбрать? Это либо какой-то рисунок заложить в странице, либо воспользоваться ставкой изображений. Но мы должны помнить о том, что титульная страница, как мы оформим дальше, в общем-то в том же цветовом решении мы будем решать весь наш флипчарт. Ну вот видите, у меня возникла вот тут тоже непредвиденная проблема, никак не хочется открываться дополнительная вкладка, никак ее не показать. Но, в общем-то, вы все знакомы с программой, сможете тоже это сделать и посмотреть. Итак, следующее, на что мы должны с вами обратить внимание, это мы можем воспользоваться готовыми фонами. И в частности, если вы внимательно изучали сайт, который предполагает это ресурсы, Вот видите, никак не могу перейти на то, чтобы показать. На сайте PrometheaPlaneta.ru, как мы говорили, и про Миссион Планета, вы видите, вот здесь вот как раз в уголочке э, есть координаты этого сайта, вы можете найти э, не там, где флипчарты, а где находятся ресурсы, достаточно большое количество фоновых изображений, которыми вы можете воспользоваться в процессе вашего приготовления, то есть вашего в данном случае флипчарта. Там есть и весенние фоны, и связанные с олимпиадой фоны, и на школьную тематику. То есть это достаточно большое количество фоновых заготовок. Можно попробовать создать самим оригинальный фон для своего предстоящего флипчарта. Это можно воспользоваться также ссылками в интернете. Вы видите, что здесь я показываю сайт linagol.ru. Очень многие, наверное, из тех, кто сегодня присутствует на данном вебинаре, уже работают с данным сайтом. Потому что действительно здесь огром, собрано огромное количество изображений в одном месте, и можно уже их не искать на отдельных других сайтах, а прямо скопировать и воспользоваться ими. Причем не только для подготовки в данном случае флипчартов, но различных там открыток, грамот. Вы можете найти изображения различных рамочек, при помощи которых сможете воспользоваться и в данном случае создать свой флипчарт. Очень много также можно найти и воспользоваться, создать самим. Вот Вы видите, что я как раз воспользовавшись интернетом, заготовила заранее различные варианты рисунков, при помощи которых я могу создать свой собственный фон, например, урока, посвященного приключениям Тома Сыра, то есть по Марку Твену. Но вот при создании своего собственного фона не забывайте, пожалуйста, что недостаточно просто воспользоваться функцией, как заблокировать объекты, чтобы они не передвигались. Лучше всего... В обозревателе мы с вами знаем, что объектов переместить вот в данные изображения все на фоновый слой, тогда нам уже не нужно не блокировать эти объекты, они становятся у нас неподвижными. И можно в дальнейшем работать с данным уроком и не бояться, что в процессе нашего занятия или урока произойдет какой-то сбой. Итак, вы видите, вот я переместила уже в в красном ли режиме я буду работать, либо в синем режиме, в режиме демонстрации. То есть эти объекты с фонового слоя уже передвинуть невозможно. Точно так же, если мы воспользуемся редактировать, мы можем при помощи инструментов а, камеры, снимок, области сфотографировать данный рисунок и потом уже при помощи редактировать фон, вставить это фоновое изображение на нашей страничке. Кроме этого, мы можем с вами найти достаточно большое количество изображений у наших коллег, но не забывайте, что требования к фону всегда остаются одними. Это количество используемых цветов должно быть ограниченным. Вставляем нужное изображение страницы. Не забывайте, как я уже вам сказал, перемещать их на фоновый слой. И переносим изображения эти все, и забываем блокировать то, что в процессе урока у нас не должно передвигаться и пере... менять, чтобы... чтобы невозможно было менять местами. Ну вот примеры таких вот вариантов оформления, как раз я, видите, вам подобрала, это Иванов, например, Валентина Ивановна, связанная с информатикой. Очень интересные, замечательные просто разработки и фона вы можете тоже найти на сайте и edcomuity, и на сайте комитетplaneта.ru у Карандышевой Оксаны Геннадьевны, учителя начальных классов. Вы видите, что насколько интересное оформление сделано страниц, насколько интересные. Различные варианты перехода по страницам, движения страниц вы можете найти, то есть Оксана Геннадьевна. Или вариант, вы видите, тоже оформление титульной страницы учителя английского-французского языка Стекина Игоря Анатольевича. Или Зарина Елена Сергеевна, тоже вы видите, здесь вот очень красиво идет оформление, у Баковой Альфосе Борисовна. То есть на страницах, конечно же, можно найти огромное количество у коллег, копировать и воспользоваться этим. Кроме того, что я уже сказал, вот представлено на сайте. В данном случае я, видите, воспользовалась сайтом prometeyplaneta.ru и среди ресурсов выбрала самые такие вот обычные оформления фоновых страниц. Вы видите, уже с заложенными вариантами интерактивных то есть предметов и заданий. Ну вот совершенно другое тоже оформление цветовое идет решение. И мы можем поменять, то есть сделать тот нам цвет, тот цвет, который нам будет ближе. Опять же, обращаю ваше внимание, что всегда смотрится лучше, когда на страницах есть вот объекты рисунки для действий. То, что вот представлено на этой странице, опять же, я использовала ресурсы с сайта prometeplaneta.ru. То есть скопировала. Если мы с вами, наряду с тем, что когда мы устанавливали саму программу, мы загрузили уже ресурсы, мы можем догрузить эти ресурсы с сайта prometeplaneta.ru и в данном случае воспользоваться ими. Вы видите здесь... И математические инструменты различные содержатся, и стрелочки переходов, и эластики, которыми мы тоже можем использовать это все в своей работе. Но кроме этого, мы с вами знаем, что мы можем перетаскивать, назначать различные варианты действий на те объекты, которые мы можем создавать и сами. Но здесь, опять же, вы видите рисунки для действий сайта prometed.ru. И ручки, различные варианты луп, и вы видите интерактивных различных заданий – вы, и цифру мы можем с вами найти, то, что нам может пригодиться в процессе работы. И таким образом, даже если здесь функции какие-то не назначены, через обозреватель действий, через перетащить, мы можем назначить любое действие, любому объекту, любой стрелочке, и в данном случае будем переходить на следующий вариант. Всегда интересно смотрятся интерактивные задания связанные с волшебными чернилами. Но вот кто из вас уже касался волшебных чернил, это достаточно трудоемкий процесс, и бывает, не всегда аккуратно они получаются. Так вот, я обращаю ваше внимание, что вот эти вот все предметы, видите, вот э, такой вот вариант часов, волшебного круга, эскимо, различные варианты луп. я взяла опять же с сайта И теперь мне остается, да, сейчас они у меня пока не волшебными, но как только я добавлю объект в данном случае фигуру, и закрою изображение, видите, этого спрятанного рисунка. Пока у меня тоже не стало все интерактивным. Мне остается только в данном случае переместить фигуру на, в данном случае, верхний слой. И интерактивное задание, вы видите, вот с этими волшебными чернилами, у нас готово. Программа предполагает три набора вот таких вот волшебных чернил, волшебных предметов, которые могут действительно привнести интерес для учащихся, вызвать у них такие вот замечательные возможности, то есть открывает в данном случае тоже программа. Конечно же, нужно обратить внимание на оформление ресурсов, потому что мы с вами знаем, что если мы пользуемся ресурсами, которые у нас не уже заложены с программы Active Inspire, то есть не находятся в ее коллекции, а то, что мы используем, например, из интернета, берем, то мы не должны с вами забывать о правильности их оформления. Ну и как вариант, вы видите, я, если использую этот данный ресурс, указываю не только нас, автора, название данного ресурса и где он находится, то есть адресную строку, но ну и кроме этого еще должна указываться дата, когда мы последний раз обращались к данному ресурсу. Может быть, вариант, конечно, и другой, когда мы чисто для себя, для того, чтобы потом могли мы пользоваться и в другом флип чарте Можем воспользоваться вариантом, когда мы на данный рисунок, вы видите, можем вставить при помощи ссылки веб-узел, указать страницу, то есть веб-узла, где мы берем данный рисунок, и уже пользоваться этим ресурсом впоследствии. Но ну, вы видите, здесь уже наложена ссылка, то есть могу я кликнуть и выйти на сайт, в данном случае это elenagol.ru, где я взяла вот такого замечательного зайца. Как вариант тоже оформления, вы видите, ресурсов, я использовала взяла у Степкина, когда прописывается, какие ресурсы используются на каждом слайде. Ну вот единственное, тоже вы обратите, пожалуйста, внимание, все-таки мы должны указывать адрес того же мастер-класса, если мы пользуемся чьими-то идеями, то есть где -то ссылку могут найти другие, те, кто знакомится с нашим ресурсом, и тоже прочитать, либо просмотреть этот видеоресурс. Замечательно, когда мы вставляем, используем видео. Мы знаем, что это делается через вставить мультимедиа. Либо еще второй вариант, если мы используем, например, на уроке достаточно большой видеофрагмент, то это можно сделать через внедренный HTML-код. Но я думаю, что если вы заинтересовались, то в процессе нашего разговора Сергей Борисович вам покажет, как это можно будет сделать. Но только единственный как бы, нюанс возникает, когда мы пользуемся таким внедренным HTML-кодом, что действительно объем у нас, получается, нашего флипчарта небольшой, но тот человек, который захочет посмотреть видео, должен быть в сети интернет, то есть потому что ссылка пойдет на ресурс, расположенный в сети интернет. Итак, кроме этого, конечно же, приветствуется, когда мы создаем свое собственное видео. При этом мы можем воспользоваться, вы видите, я как бы прописал как инструкция, что это инструменты, дополнительные инструменты в данном случае, и устройство записи экрана, устройство записи полного экрана, либо записи области экрана. И в данном случае мы можем создавать как какие-то физкультные минутки необходимые нам, так и можем создавать объяснение, алгоритм объяснения какого-то определенного правила, либо можем создать для своих коллег, например, как чтобы мы подготовили ту или иную интересную нашу находку и тоже разместить ее в своем флипчарте. Замечательной возможностью, конечно же, является создание стикеров. И на страницах коммунити говорится тоже в обучающих видео, как это можно осуществлять и делать. То есть можно, конечно же, воспользоваться просто прямоугольниками для создания стикеров и располагать их на странице, эти стикеры, то есть сделать, например, менее прозрачными фон. А можно воспользоваться при подготовке флипчарта, еще и возможностью того, что открывает нам PowerPoint. Мы можем создать какие-то интересные странички, фигурки в PowerPoint, и, соответственно, затем уже их переместить на страницы данного флип -чарта. Ну а мы с вами, создавая стикер, должны не забывать о том, что мы в обозревателе свойства назначаем такую возможность, как контейнер. И контейнер может содержать в данном случае все, что угодно. И любой теперь уже объект, написанный в данном стикере, будет, как вы видите, перемещаться вместе с этим стикером. Мы можем сделать, опять же, перетащить копию, перетаскивать копии, и ученик будет записывать либо выполнять какие-то задания, собирать там падлы, лего на данном стикере а мы будем размещать эти наклеечки на нашей страничке и сохранять их для того, чтобы потом можно было проанализировать, либо еще раз вернуться к ним. Также прекрасную возможность нам позволяет программа это создавать тест. При этом нам не нужно иметь даже устройство для проведения системы тестирования. И уже в предыдущих вебинарах Сергей Борисович очень подробно останавливался на этом. Поэтому я сейчас только обращаю ваше внимание, что вы это тоже можете как раз легко сделать и у, тем самым улучшить содержание своего урока за счет тех тестов, что вы сможете разместить. Существуют, конечно, разные варианты оформления конспекта. Но вот опять же выдержка из конкурсных материалов, с которым я вас обращала, что план уроков должен быть с понятными инструкциями по выполнению заданий для учителей и учеников, конспект должен содержать скриншоты уроков. Как создаются скриншоты? Мы все знакомы с программой, наверное, знают, но я напомню все же. Опять же, при помощи инструментов программы самой мы выбираем с вами камеру, снимок области. И в данном случае вы видите, что вот область нашего э, выполненной странички готова. Мы можем на текущую страничку ее разместить, уменьшить размеры таким вот образом, вставить в свой уже конспект урока, который мы можем выполнять в Варде. Либо сразу же можно, чтобы не уменьшать размер, сделать размер страницы, например, 25, и уже фотографировать вот такой вот небольшой размер страницы. Вариант конспекта урока, опять же повторяю, раз он в правилах не оговорен, может быть разным. Вы можете выполнять конспект урока, и после нашего вебинара, я думаю, что вот данная выполненная во флип-чарте работа будет прикреплена. Здесь сделана ссылка на Word-документ. Вы сможете как вариант оформления тоже конспекта урока посмотреть. Но, в принципе, и на страницах коммунити э, и Прометей тех, кто принимал участие в конкурсе, всегда не забывают прикреплять этот план конспекта урока. Конечно, э, это может быть как таблица, я уже сказала. Одна из ячеек ее может быть как раз вот скриншот, данного урока. Далее может быть графа действия учителя, действия ученика и те возможности, эти функции интерактивной доски, интерактивной программы, что мы с вами на уроке используем. Конечно, чем хороша программа Active Inspire, что у нас, кроме этого, есть еще обозреватель примечаний, где мы с вами можем записать вообще для любого учителя, для члена жюри, который будет открывать наш урок, что вообще здесь мы предполагаем, на что нужно нажать, что нужно открыть чтобы действительно урок получился интересным, и мы увидели все функции, все возможности доски. Кроме этого, я обращаю ваше внимание, прежде чем вы отправите свой флипчарт или начнете работать над ним, а если вы уже его подготовили, то, может быть, стоит еще раз посмотреть на тот интересный опыт, что представлен на страни... в страницах интернета, и познакомиться с ним. Это интересный мастер-класс Афони на своем осваиваемом оборудовании «Прометеи» на страницах AdCommunity. Также обращаю ваше внимание на мастер-класс Татьяны Юрьевны Минченко и сейчас третий мастер-класс, который ведут три других учителя Active and Smart. Здесь вы не только сможете познакомиться с интересным опытом работы учителей, разных учителей, но и собран достаточно большой видеобанк ресурсов, опять же, которым можно воспользоваться, просмотреть на... Ну, самое главное, конечно, чтобы вы могли выходить в интернет и воспользоваться YouTube, И там увидеть, как создать ту интересную возможность, то есть программы. Удивительные просто находки, которые подготовили учителя. И, может быть, просмотрев тогда вот данный видеобанк, просмотрев мастер-класс, а у Татьяны Юрьевны Минченко есть подробные инструкции по созданию и стикеров, и по работе с различными инструментами программы «Эксис Inspire и системой голосования – вы как раз, может быть, возникнуть какие-то свои идеи, как можно улучшить свой фликчарт, чтобы он не был похож на презентацию, на просто показ, на демонстрацию каких-то картинок, включенными видео. Я вот, э, хотел вам сказать, что, наверное, интересно всегда бывает заканчивать урок какой-то определенной рефлексии. Вот вы видите вот такие замечательные смайлики, опять же, они взяты из ресурсов программы Active Inspire, и эта же доска взята тоже из этой же программы. И мы можем с вами... Вот, провести итог да, нашему уроку, определить настроение учащихся при помощи вот, возможностей, опять же, открывающихся программ. Кроме этого, можно вот таким вот э, образом тоже, вы видите, проводить какие-то итоги, подводить, превращение объектов осуществлять. Причем, э, наверное, вы знаете, что если нам что-то понравилось, мы увидели у коллег то легко разобраться, как это сделано. Для этого мы можем войти в режим разработки, вы видите, вот красный у нас как раз вот режим разработки, нажать все то, что у нас оказывается выделено в красные прямоугольники, значит, здесь наложено какое-то определенное действие. И мы с вами можем выделить данный прямоугольник, нас интересующий, войти в обозреватель действия, это изображение Юлы, текущее выделение, и, соответственно, Надеюсь, вам видно. Мы с вами можем увидеть, что же здесь за действие наложено, сделано. Вы поместить с и мы увидим с вами свойства действия. Вот таким же образом, основываясь на увиденный прием, мы с вами можем термометр создать, либо шкалу настроения учащихся сделать, либо оценивать «да» или «нет». При нажатии у нас будут точно так же. Полоски, то вверх идти, то вниз, то вниз спускаться, в зависимости от ответов учащихся, настроить и выполнить любое действие. То есть таким образом мы можем поступать с любым наложенным действием и посмотреть, как это действие осуществлено, то есть как автор разработал, придумал его, что тоже очень замечательно. Ну а сейчас давайте мы попробуем все-таки посмотреть, как должен выглядеть вариант конспекта урока. Я хотел вам как раз еще раз обратить ваше внимание на конспект урока, который тоже предполагается, что должен быть вложен во флип-чарте, и показать его. То есть вы видите, что, конечно, это только, опять же повторяю, вариант конкурсной положения. Несколько, на каким именно, то есть что он должен в себя включать. Поэтому вы вправе выполнить и сделать свой конспект урока. Но в данном случае вы видите, на что я обращаю внимание. Пояснительная записка, то есть почему. В рамках какой программы выполним данный урок, какие образовательные, воспитательные, развивающие цели при этом ставились. Если, опять же, мы говорим о новых стандартах, то это может быть личностные, коммуникативные и так далее, умения, которые формируются в процессе урока. Это может быть указание на предварительные задания, то есть с какими знаниями или с чем должны быть ученики прийти на ваш урок. Ну, и в данном случае вы видите, вот э, таким вот образом в виде таблицы оформляется, где мы как раз скриншоты делаем страничек, титульную, например, страница действия учителя, форма организации работы учителя, действия учеников, форма организации работы детей и используемые функции программного обеспечения интерактивной доски. И вот в данном случае вы видите, прилагается такой вот подробный конспект, что мы делаем, какие функции интерактивной доски, что говорит учитель, что в это время делают ученики. И в конце... Содержится, опять же, список использованных ресурсов, то есть тем, чем мы воспользовались в процессе подготовки нашего урока. Опять же, повторю, это только вариант, потому что каждый из вас вправе выбрать и предложить что-то свое. Ну вот я еще раз обращаю ваше внимание на как раз интернет, на ссылки в интернете. Это сеть творческих учителей, сообщество «Интерактивная доска для начинающих и не только». В данном случае мастер-класс «Active and Smart». И я уже говорила, Винченко Татьяна Юрьевна, здесь можно найти материалы. Вы видите очень интересные видеофильмы. Большое количество видеобанк «Active and То есть, опять же, повторяю то, что вы можете познакомиться и найти. Также обращаю ваше внимание на презентацию к вебинару «Быстрый старт в «Active Inspire» Сергея Борисовича Афонина, то, что представлено на сайте «atcommunity.ru». И вы знаете, что ссылки, если мы возьмем с вами в помощь пользователю, здесь очень подробный курс дается обучающий по Active Inspire. Вы тоже можете как раз вот найти знакомство с инструкциями, а также можете найти по работе с интерактивными системами тестирования. Ну вот в данном случае еще раз обращаю ваше внимание на эти материалы. Опять же напоминаю вам, что сайте я уже упоминала в процессе разговора на prometeplaneta.ru. Если мы с вами откроем не флипчарты, а пакеты ресурсов, здесь достаточно большое количество как раз собрано пакетов ресурсов. Это и фоны для флипчартов, а также, я уже говорила вам, несколько пакетов ресурсов по э, волшебным чернилам. И также, если у кого-то не получаются контейнеры, но очень хочется в процессе своей работы ими воспользоваться, то можно найти и скачать готовые уже контейнера, где вам только придется поменять э, свое слово, написать, и контейнер у вас будет работать. То есть, опять же, это все находится на официальном сайте prometeoplaneta.ru. И еще один адрес, то есть я то, что уже упоминала, говорила, это lenagol.ru, золотая Лена, где собрано огромное количество изображений, по разным вы видите предметным областям. В частности, можно вот открыть ссылку «Школа» и посмотреть те изображения, которые предлагаются, связанные со школой, школьной тематикой. И мальчики, и девочки, и часы, и бумаги, и свитки и для оформления страниц, стране фребчат, вы тоже можете найти различные варианты изображений. Сергей Борисович, ну я, в общем-то, рассказала и попыталась коллегам донести и рассказать все эти особенности, ошибки, только в секундочку, попробую снова вернуться во флитчарт. Ну, пока возвращаюсь. И еще раз обратите Я к вопросам перейду. Первый вопрос, будет ли запись, презентации и так далее. Презентацию Наталья Вареньевна, наверное, выложит свой профиль, наверное, закачайте, хорошо? На комьюнити. То есть она закачает, Наталья Вареньевна, и ссылку я разошлю в рассылке. Также в этой рассылке укажу затем и адрес видео, где его можно посмотреть и скачать. То есть все эти материалы будут в доступе. Дальше. Было замечание, из других программ можно взять фон. Да, фон, тот же смарт-ноутбук упомянули. То есть, пожалуйста, если вы оттуда, можете вполне импортировать разные элементы и вставлять в Active Inspire. Часть урока без Также никто... Да. Я да, вот пыталась еще вот тоже. А? Сергей Борисович, да, я давайте. пыталась показать, показать, что можно воспользоваться и фонами создавать и в PowerPoint, не только в смарте. Их тоже можно импортировать, в данном случае копировать и вставлять в программу Active Inspire. И получается достаточно красиво. И вот у коллег, которые мы все не видели, например, Степкин и Игорь Анатольевич, как раз тоже есть вариант использования программы PowerPoint и страницы, созданной в PowerPoint. Да, кстати, кто много делает в PowerPoint, вполне могут очень легко и быстро перейти в Active Inspire, потому что она очень хорошо импортирует презентации в PowerPoint. Причем не только картинками, но и отдельными элементами можно импортировать и хорошо дальше все оформить. Третий вопрос. Часть урока без доски тоже оформлять? Естественно, надо на конкурс представить полноценный описание урока, то есть стандартные 45 минут, комиссии у нас серьезная, есть и методисты, и учителя, которые будут оценивать, поэтому, собственно, должен быть полноценный урок, чтобы было понятно, что, зачем, для чего, как этот урок работает. Так, можно ли использовать ресурсы, на которые вы ссылались при работе с доской Smart? Используйте все ресурсы, какие у вас есть, пожалуйста. Так. Еще раз, не совсем понятно. Можно разбивать работу с доской на уроки на части, допустим, два раза по 10 минут. Один из критериев использования интерактивной доски – это целесообразность. То есть это не значит, что вся работа на уроке она идет полностью с доской 45 минут. То есть использование доски должно быть целесообразно. Да, то есть всякое применение должно быть, да, если можно сделать просто ручкой на бумаге, зачем это использовать доску? То есть, естественно, не все 45 минут должны быть на доске, так что можно и по 10 минут, и по 5 минут, и один раз, и два раза. Главное, чтобы присутствовала доска на уроке, тогда этот урок можно высылать на этот конкурс. Ну потом, Сергей Борисович, не только чтобы доска присутствовала, мы говорим, раз это конкурсный вариант урока, то возможности программы должны быть разнообразны и показаны. Да, правильно, конечно. Дитактический материал должны быть отдельно от конспекта. Да, в руководстве в положении о конкурсе написано, каким образом упаковывать, собирать все материалы. Вы создаете одну папку, складываете туда конспект, файл Active Inspired. И все остальные материалы, если вы желаете думать, что они нужны, так, всякие видео, картинки, если вы думаете, что они должны быть увидены в жюри. Потом сжимаете Зачем, всю конечно. эту папку в формат zip, то есть в архив, и уже отсылаете его на почту. Подробности смотрите в положении о конкурсе. От одного учителя одна и работа. Пожалуй, да. Причем можно группами создавать работы, но приз все равно будет один, это тоже надо учесть. Да, это Валерьевна. Я хотела еще коллегам напомнить, что вот когда вы создаете урок, лучше, конечно, его провести, проиграть, чтобы вы сами смогли посмотреть, как это все получается. И не забывайте, вот Сергей Борисович сказал, что складывается все в папку, не забывайте о размерах получившегося урока, что если есть возможность где-то сократить, размер картинок, изображений, видео, то сделайте это. Потому что, конечно, основные замечания бывают связаны с тем, что не у всех коллег достаточно быстрый доступ к интернету, не все могут быстро скачать файлы большого объема. И вот вы видите, здесь вот у вас, может быть, высвечивается, прежде чем отправить урок, внимательно прочитайте еще раз положение, то есть проверьте по всем вот этим вот критериям, как ваш урок соответствует. Все ли нужные материалы вы вложили. Если вы провели урок, может быть, какой-то видеофрагмент вы запишите, вложите его как доказательство, фотографии. Все ли вложенные у вас файлы открываются. Что не получилось ли так, что вы сделали ссылку на какое-то видео, либо вставили звук, а оказывается, эта ссылка у вас не рабочая. Она сохранилась только на вашем конкретном компьютере, но не закреплена, не вставлена у вас сам внутрь флип-чарта. Так, теперь по поводу, должны ли соблюдать сампины работа с доской не более 20 минут для начальных классов, например? Ну, во-первых, в сампинах слова интерактивная доска вообще нет, поэтому я не знаю, откуда взят такой параметр. Но, во-вторых, все-таки в начальных говорить? классах... Да, чего? Сергей Борисович, я хотел уточнить. Дело в том, что ну, это и не, не сампины, называются документ. А я вот на, в начале занятия как раз вам показывала правильное название документа. И там сказано непрерывного времени. Да. Даже не об интерактивной доске идет речь, а о фильмах. Что значит непрерывное время? Это вот если вы спросили, задали вопрос ученику, он тем самым отвлекся от доски, и уже время становится прерывным. Поэтому если вам кто-то делает замечание и говорит о том, что вы весь урок работаете с интерактивной доской, в принципе, это неправомерно вам делать такое замечание по тем требованиям, которые существуют, утверждены сейчас. То есть всегда можно ну, вот лазейку найти в том, что говорится о непрерывном процессе. Хотя я вас не призываю, чтобы вы каждый урок и весь урок работали только с интерактивной доской. Можно ли участвовать только в одной номинации? Так, наверное, вопрос хотели бы, можно ли участвовать в нескольких номинациях. Участвовать можете во всех номинациях, пожалуйста, и «Тифинспайр», и «Мастер-класс», и там «Интерактив», да, созданный с помощью документ-камеры. Просто проблема в том, но, хватит ли ваших ресурсов для того, чтобы сделать три хороших материала. Я думаю, не хватит даже хорошим мастерам, тем, кто у нас уже люди известные, я думаю, они не взялись бы сделать три номинации сразу. Очень тяжело. Все-таки продолжительность урока 45 минут, а количество слайдов сколько может быть? Количество слайдов. Ну, на одном конкурсе у нас был урок из 60 слайдов. Вот мы и представили, каким образом человек за 45 минут проведет этот урок из 60 слайдов. Ну, подумайте, логика должна быть элементарной какая-то. То есть, поэтому говорят, что урок лучше брать рабочий. Либо вы берете вам удавшийся ваш урок. И оформляете его для конкурса, либо оформляете, да, а потом его все-таки проводите, чтобы как это в реальности будет. Поэтому здесь даже, по-моему, да. иногда бывает и 10 слайдов много, а иногда и 20 хорошо. Все зависит от того, что, это, что на этих слайдах, как происходит работа. Пробуйте, экспериментируйте. Наталья Валериевич. Да. да, Сергей Борисович, я хотел уточнить, но если у вас, например, такая система, что у вас спаренные уроки, вы проводите, тогда вы должны просто в конспекте урока указать, прописать это, уточнить. Так, сейчас я ссылку дам. Ссылка очень простая, где положение о конкурсе. Сейчас я ее в чат выложу, и она, соответственно, у нас засвечится. Очень простая ссылка, это комьюнити конкурс. И я тогда в рассылке еще раз упомянул эту ссылку. Кстати, ссылка рабочая, так что можете на нее щелкнуть и сейчас перейти. Там вы можете... Собственно, там описано под все положение, все ссылки даны, что, где, как. Можно использовать анимацию, ссылки на видео. Ссылки вы во можете делать любые, куда угодно. Лишь бы, мы, лишь бы эти ссылки были рабочие и вели на рабочий материал. Используйте анимация, пожалуйста, тоже анимация, если она по сути. Сразу скажу, что всякие прыгающие зайчики, мигающие смайлики, звездочки мерцающие, обычно к этому жюри относятся плохо, потому что дидактической задачи никакой они не несут, а отвлекают детей очень сильно, особенно если по начальной школе. Поэтому предостерегают излишнего использования различных анимаций которые для украшения используется. Если анимация нужна, она для использования, я знаю, там физический эксперимент в ней, тогда другое дело. А если это просто звездочка мерцающая, то нужно 10 раз подумать, прежде чем ее вставить. Еще вопросы, если есть? У нас, в принципе, есть еще 10 минут. Сергей Борисович, может быть, Вы покажете, как можно вставить видео, а, здесь не сейчас наука. проблем, Я сейчас на меня не могу переключиться. Я как да. ставить видео и в меня... этот? Я сделаю статью в свой блог. И потом ее опять же вместе со всеми материалами адрес пришлю. Я вот так вот сделаю. То сейчас не могу переключиться на мой компьютер. Ну, раз ответов больше нет, наверное, будем заканчивать. Так, еще раз скажу, вебинар сегодня провела Щербакова Наталья Валерьевна. Рассказала нам о том, каким образом сделать хорошую презентацию на конкурс, ну и каким образом готовить уроки в будущем для своих детей. Я благодарю Наталью Валерьевну, спасибо большое. Спасибо вам, да, Сергей бобинар. Борисович, да. Олегам.